Боже, бессонница входит в привычку Никто не вскрывает вопросами душу Под утро щепечут с балкона синички Ты в зеркале выглядишь, чуть отдохнувший. От а и чашка горячего чая Звонки, разговоры, ненужные встречи Ты этим себя от меня отучаешь Чай. Глядишь на часы, я вернулся с работы Умылся, разделился, поставил пластинку Теперь у меня столько этой свободы И я засыпаю спать. Шептать мое имя Еще одна ночь, ожидая рассвета Словами закончилась. Здравствуй, любимый, но я никогда